Инге? Порядок? Да. У нас тут вечеринка! Ты как раз успел на салют! Кажется, нас отпустили досрочно! Электро? Ох, Почему он всех выпускает? Я пойду в центр управления и узнаю, какова ситуация. Понял. Присоединюсь к веселью. Давайте вы тихо разойдетесь по камерам и за со собой двери. Пожалуйста. Ладно. Я выхожу, я вас уже почти перебила на них, не разу почти. А! А! А! Ну, еще, вы видите, звучит и, жутковато. Это че оно сожло? Привет вам, носорок! Не скучал? <рёх> а -а -а -а. Сорвись? <рёх> О чем это он? <рёх> Эй, что там у тебя? У меня? Я заперт в тюрьме со всеми кого <главание> Неужели мне повезло? Скорпион, можешь подождать минутку? Я говорил по телефону. <главание> <главание> <главание> <главание> <главание> <главание> <главание> Потеряла тебя на Дело секунду. <главание> <Все> <главание> <главные> <главание> Не совсем. Электрона сорока, теперь Скорпион на свободе. Стоп, подождите. Ох, ты Все жизни. Эй, человек-паук! Мне казалось, это погоня! Тебе меня не остановить! А твои попытки мне нельзя. Если скажешь, на кого работаешь, я буду помягче! Почему никто никогда не соглашается? Попался! Ой, это Стерядник. Давно не виделись? Четыре. Мы хорошо повеселились. а Прости, а! нет времени. О, точно. Кто здесь, Так, камеры наблюдения снова работают. Что видишь? Что здесь у нас? По всей видимости, заключенные плота сбежали. Включая Мартина Ли. Теперь по городу шастают пять твоих злиших врагов. Подумал, ты серьез я серьезно. А, водичку. Кое-кто из них отправился в город. Бред какой. Водичку упал. Почему я водичку упал? They you boys. <laughs> О, вот здесь вот меня и убьют. Как тебе мой новый костюм? Блестящий. Где ты его взял? Только для членов клуба. <свист> Я не Помните? Он сказал не убивать его. Хорошая мысль. Кстати, мы вообще можем разойтись, если хотите. Мы точно не желаем! Опа! Вот это <плодовый> Не стой у нас на пути. Все, выбросили меня. Я говорю. Что у каждого посмотреть. из вас есть дело. Долги будут выплачены после. Вперед! Давно надо столько лет, Столько Я... Я... Но все, Норман, они узнают правду. Наушники. Мы... Все хорошо? Да, в порядке. Можешь раздать вот эти. Конечно. Доктор Октавиус, почему? Как я это допустил? Мне звонили из больницы. Говорят, ты ушел до выписки. Нужно вернуться к работе. Врачи сказали, у тебя сломано 14 костей. Это значит, что еще 192 целые. И, кстати, спасибо за заботу. Сложнее всего было спрятать тебя от СОБС. Ты теперь у них значишься как цель номер один. О, какая часть для меня? Что стало с нашим городом Юрий? Не знаю. Похоже на конец света. Может, так и есть. А рука появилась. Готов помочь? Хорошо. Банды сбежавших заключенных объединились и захватывают целые кварталы. Нападают на местных жителей, грабят, и все такое. Я позабочусь о них. Что еще? Мэр разрешил Серебряному Соболю все, чтобы поймать Ли и Октавиуса. Так что она без разбора хватает людей и удерживает их на базах по всему городу. Я слышала даже, что ведутся допросы с пристрастием. То есть пытки. Не волнуйся, я в деле. Это наш город, Юрий. Пришла пора вернуть его. Отлично. Мои ребята выслеживают суперзлодеев. Как станет что-то известно, я сообщу. Пока что просто okay. постарайся навести порядок. Oh. Какое у нас задание? Вот это задание. А я хочу снять его с Птичек разглядывайте. Я тут видел голубей. Это реально. Это тоже видел голубей. Ты чьеся? На вс перемотал все. Надо их тем заглянуть, а то обидеться. А точно. И Спускаемся! МД, а то я прибыл по первому адресу. Знаешь, что я нашел? Где мона? Вручите леди приз. Сможешь узнать, что они тут затеяли. А я пока поздороваюсь. Эй, ти... Выключаем. Тихо выключаем. Я меня хотел пометить? Пометить, пометить. что? ты не по-русски говоришь, значит, горохаем. Кто не русский, того горохаем. Это... Доброй ночи. третий. Началась погода. Я Нет, люблю такие люблю такие У меня нет смотри, пока Смотри, смотри, глаза обратные Не слушайте я настоящий человек-паук Ничего не понимаю, я, я думал, это я человек-паук Слушайте, я настоящий, житель и У меня есть берега, ты Я не угадал! Уж вы так хоть на что-нибудь способны, а то те ребята… А, а Питер, в это место прибывают грузы с для магазинов Чайна на То, что они импортируют, я бы на полку ставить не стал. Наркота? Демонов. Похоже, в контейнерах они привозят своих приятелей. Это объясняет, как в страну попадают иностранцы с криминальным прошлым. Какие-то вы злые! Честно говоря, все хорошие отстроты я уже растратил, но могу и повториться. Ох! Дед, мама, группа исполняет четвертую песню на бес, а ты такой уже я домой хочу. Ребята, паутины у меня на всех хватит.